приветствую вас граждане охотники и неохотники тоже в общем сегодня у нас 10 -е, 11 -е февраля 11 февраля сегодня я выбрался проверять капканы Три недели значит я не был на своем путике Три недели капканы не проверял. Были сильные снегопады. Очень хорошо подбросило снега. А, все, куницы, все просто куницы из бега. Значит, много снега выпало. Сегодня вот собрался я на проверку. Похожу, поснимаю. Погодка сегодня отличная. 20 градусов, минус 20 градусов В общем, как-то так Несмотря на то, что выпал снег большой Лыжи держат Просто отлично Сегодня можно уйти далеко на лыжах вот смотрите Насколько они проваливаются То есть иду Очень уверенно сегодня иду Опять лет куницы. Ну все избегано, ну, все просто. В прошлый раз, да, проверял капканы, тоже было все избегано. Но куница очень хитро обопалась. Капканы не идет. Обходит. Посмотрим, как сегодня. Какое сегодня у него настроение. Пейзажи красивые очень. Очень хорошо сегодня в лесу. Погулять одно удовольствие. Да, сегодня проверяю свой небольшой путик друг Олег ушел на большой без снегохода сегодня и мы с ним встретимся немного позднее у лесного костерка подъем чайку порассуждаем об охотничьих планах зверя ребята явно куница ходит свежий след хороший крупный след куницы и старый есть то есть была она здесь относительно она может даже сегодня или вчера все же она избегала руки хорошие большие длинные вот она прошла красавица Каны тут у меня стоят, не знаю Немного теплится надежда Посмотрим, не будем загадывать Идем, смотрим ковчаны, проверяем Сработка на куленке, ребят Но пролов, к сожалению Сейчас буду поправлять, заряжать снова Приманку объели Буду скидывать снег Потому что масса снега настолько тяжела, что не могу даже поднять Немножко, немножко скину Вот так вот а, застыла. Была, была отепель, застыла немножко Сейчас обновлю приманку Почищу немножко землю вот так вот, добавим приманочки немножко. Немного досадно, конечно, что зверь был и ушел. Наверняка эта куница, она здесь давно уже бегает. Наверняка эта куница. Следов тут много у нее. Ладно, идем дальше. Ребят, куни след Пересекается с моим А вот тут видны следы Охоты куницы Раздербанила она Какую-то маленькую птичку Кругом перышки валяются Куничка, в общем, поохотилась Дверь очень шустрый, проворный Поэтому Даже вот птичек она успевает хватать Так вот Такие вот дела, следа куницы на самом деле очень много, кругом следы, не знаю, буду проверять капканы, подхожу к первому. очень интересно, возможно что-то там есть, а возможно и нет, потому что в прошлый раз куница мои капканы обходила, проходила под ними, а в капкан не совалась, не лезла, ладно посмотрим и как только начинаю я проверять пути и вот дела так, смотрите ребят что произошло вот тропа куницы. вот стоит капкан его немного замело она прошла прямо под капканом стояла нюхала вот видно стояла нюхала капкан замело Поэтому если ставите капканы, старайтесь ближе как крыша, стараться ставить. У меня этот капкан стоит уже очень давно, поэтому его жерт немножко сместился. И находится он чуть-чуть не под крышей. Сейчас перезарядим ее. Снега выпало очень, мало, очень много. Наверное, сантиметров 40-50 это точно. Очень много снега. Второе место, где куница изловила птичку. Рябчика поймала. Куница поймала рябчика. И тут она палака милосим Здесь избегано. Вот здесь, наверное, и легла. Плотно пообедав рябчиком. Везде перья, везде следы. Возможно, знаю, сожрала она его на или нет. Сейчас похожу, посмотрю. Может где-то нычку сделала. Если нычку сделала, воткнем туда капкан. А вот она ушла в корни. Возможно, где-то в корнях она Потому что, не знаю, сожрет она рябчика за раз или нет и Сама, наверное, где-то здесь она отдыхает А я думаю, что куница в капкан не лезет? А зачем ей капкан? Когда она и так хорошо покушала это вот интересный след тут у меня. Как будто бы она тащила что-то. Все, все, все вокруг исхожен. Абсолютно. Все исхоже на зверем. Под каждую корегу совалась. Все-таки она нашла. Удача улыбнулась ей сегодня. Сегодня или вчера? И вот дела. А вот репчиков несколько раз поднимал, не стрелял. Думаю, рядом с домом пыль живут. Она безобразница. Голова его и поймала Вот так вот Ребятки Издалека вижу, что куничка есть У меня сегодня уже Вот следы идут кругом Я думаю, что это уже другая куница И он моя висит Уже там, уже, потому что снегом Ее прилично замело Здесь ходит другая куница Вот она тут оправилась А моя вон висит Но ну, я думаю, что она попала Давненько, наверное, даже до снегопада В общем, снимаю и покажу Ну, не правда ли, красавица, а? Ребята, друзья мои Подписчики и гости Смотрите, какая прелесть Побывала в моем капкане зверь попался до снегопада и вот тут уже сегодня сегодня или вчера она висела в капкане подходил другой зверь прямо под нее другая куница подходила понюхала и ушла хороший котяра большой Что, последнее время Радует, котики попадаются, крупное все, очень приятно. Девочек не люблю я ловить, мне, если честно, жалко очень, когда попадают. Чувство радости немного сменяется чувством утраты, потому что ну, кошка есть кошка, она принесет потомство. Не люблю я ловить кошек, а готов с удовольствием ловлю. Такая их мужская судьба, ребята. Мужикам всегда везет меньше, чем бабам. Ладно, иду дальше. Сейчас надо здесь капканчик подобновить приманку и иду дальше. Давайте, будет интересно. После поимки зверя, мужики, охотничий азарт и охотничья страсть выходят просто на температуру кипения. Прешь по лесу, как танк, настроение сразу поднимается. В общем, прекрасное чувство для тех, кто этого не знает. Просто прекрасно. И вообще, на мой взгляд, капканная охота, она доставляет удовольствие. Ну, если не, не больше, то, как сказать-то, не меньше точно, чем ружейна. Для меня, по крайней мере. Это подход к самому капкану. Это ты идешь, уже представляешь. В каждом капкане думаешь, что что-то должно быть. Бывает, конечно, разочарование но бывает и удовольствие огромное. С детства я люблю охотиться капканами. Даже капканами я начал, начал охотиться раньше, чем с ружьем. Не капканами я вставил петли на белок, помню. Сейчас белка из-за своей дешевизны никому не нужна. В детстве я ловил белок андатор андатор добывал я, ну как сказать наверное если сравнивать с охотниками промысловиками, то конечно мало но допустим мне хватало, чтобы одеться на 1 сентября в школу мне хватало с данных шкур андатор вот такие вот дела бобра ловил, но с бобром, если честно, это очень много возни. Трудоемкая очень охота. Если ловишь двух или трех бобров, то тяжело с ним тащить. Был еще пацаном, помню, таскал где-то по здорового бобра я тащу. Ой. Устал я сильно. Хотя вот в данный момент, если в капкане хороший бобр, то, наверное, финансовая составляющая этой охоты будет лучше, чем охота на куницу. У бобра хорошая струя, ее принимают, кому если нужно нужны координаты человека, который этим занимается, я дам. Пишите мне в комментариях. Ну и шкуру продать 600-700 рублей, если вы все ее правильно обработали. Небольшие деньги, конечно. Ну и собачки у кого? Туда сам, конечно, конечно от бубрик. Я не очень люблю мясо добра Собачек кормить здорово. Вот такие вот дела Ладно, сейчас подхожу к следующему капкану Пофилософствовал немножко Но Настроение, парни, просто отлично Погода отличная, настроение Смотрите, какая красота в лесу Все, уже скоро природа будет просыпаться От зимнего сна Это у меня предпоследний выход На проверку путика Следующий, на, на, след, следующий выход Я буду закрывать капканы Вот так. Фу. Иду по путику, ребят. Здесь вот бобринная плотина. Хата здесь где-то вот. А, вон там хата. Вон она вон хата вон. И здесь, значит, с осени. Бобрики поднавалили немножко осин. И это место нашли лоси. И вот тут лосями буквально все просто. И каждый квадратный, квадратный метр все истоптано. Лось уже ушел, свежих особых следов нет Но часто такое замечаю, что лоси пользуются бобринными запасами Очень часто Любят они халяву Такой вот хитрый зверь Сейчас, ребят, запалю костерчик небольшой Сварю чайку, буду ждать когда у меня друг вернется к проверки капканов идти ему еще порядочно он говорит наверное, порядка часа, может больше я сейчас пока приготовлю чай разогрею тушенку, покушаем мы с ним снега очень много буквально вот еще выше колена, вот так, чуть ли не по не по это самое дело, короче здесь сделаем стеночку Редко я балуюсь кострами, распитием чаев, но сегодня, ребят, погода просто этому благоволит. Просто этому благоволит сегодня погода. Смотрите, как здорово. Тем более сейчас вдруг у меня подойдет. Надо напоить чайком. Устал он тоже. Прошел больше моего сегодня. Конечно, чайком надо напоить друга. Олег возвращается. Сниматься он категорически не любит. Мы ну, попробуем это сделать. Что говоришь, Олег? Чайком сейчас тебя напою. Тебя не такой вкусный. Тоже Погодка сегодня шикарная. Здесь, здесь зайдешь. А? Здесь, здесь зайдешь. Уже все, мы вышли из дороги. У тебя машина, где, Олег, здесь? Закипела, забурлила. Мы разговариваем, маленькая, и с хлебушком, колбаской. Дерек, да, сруби вички да и под хлеб Чтобы хлебушек пожарить тоже. на одна вода. Не как твоя лосяча. Твоя малость понача была. Прогулялись сегодня, хорошо продышались, погода уже на весну похожа, а уже солнце греет. греет уже, солнце уже пригревает, днем хорошо. Еще одна проверка, ребята, капканов и снимать будем. Охота заканчивается 28 февраля, до 28 надо капканы снять. Просто бобры навалили на плодине деревьев, и лось будет грызённой. Ну широкой блядь. Тоже лось тяжело идет. А он что из-за реки по реке приходит для... да. Лось ему уже тяжело вот, вот, вот. Волчьих не следов? Нет. Не снял капканы? Не заходил кто? Нет, ладно ну, ну, ну, Всё, потом съехали снял -то. Рысь прошла дня три назад Рысь прошла вчера вот тут на В эту сторону есть след, да, дня три назад есть По школьному перешла где-то перешла вот перед... А тут, перед поселком, да, она свежая следы У -у -у -у. Ночные, наверное Вчера не было сюда, Собакой Вот Собака, может, и поискала А собаки, кстати, нормально бегает Ну, по чистому месту... И живи. вот она, рысь, она нигде не вышла Она, наверное, где-то здесь Она, ну, нет, вчера ходила по, по чистому месту нормально бегает I love you. Все прочки избеганы. В маркете идёшь красиво, да? много бегают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 Ладно, уважаемые подписчики и гости, будем прощаться с вами. Сегодня наша охота подошла к концу. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, поддерживайте мой канал, кому нравится. С вами был Серега Охотник. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.